Банде Гуру Пададанда М Бхактабинда Чайтанна Там Ананда Саходитам बांचा कल्पतरुवच्छ के पास सिंधु बेवच्छ पतितानंग पावुने भव विश्नाविभ्यो नमो नमः मुकं करो तिवाचा लंगपंगुंगलं हैतगिरिम् यत्यत की, यत की पातमहंग बंदे परमा अनंदो माधवं ब्रंदाहु इतु सिद्ध भूय पियावु केशव सचन Шновакти поди, деви, шаттва чудото, бхакти промудакше жагот баран, сада пари бхаганна мадуштадухам, падам сива вирен чанутам Ятпада паллабанокхчанда маничатая, Биспуре жи да кима пигопом душва даршу, Порона нурагру сасагру сарумурти, Саранди ками кадан кипам криш, Сри Кришна Чайтанна Шри Кришна Чайтанна Прабху Нетананд Шьяддхайтогада Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Аяноми табу жоу канока богато шанкиртануи кабитару камала ятакшо Хари Рама Дира Бхаванурупе н садан нра нам Ваги саджшубадани, Лакшми джасча вассхи, Джасья стиде санви, Хари Кришна Хари Кришна, Кришна राम राम हरी कालोकर्मो गुणाधीनों देहो अयम पञ्च भौतिका कालोकर्मो गुणाधीनों देहो अयम पञ्च भौतिका कथं कालोकर्मो गुणाधीनों देहो अयम पञ्च भौतिका कथम अन्नंस्तु गोपा सर्पक ग्रस्तो सर्पो ग्रस्तो जया अपराहा कथम अन्नंस्तु गोपाये सर्पो ग्रस्तो यया अपराहा कालोकर्मो गुणाधीनों देहो अयं पञ्चभौतिकः कथम अन्नंस्तु गोपाये सर्पक ग्रस्तो यया अपराहा Гоури Гоштипати, Си Сила Бхактиси Дханту Сарасвати, Господи, Такур Пракупат, Парамахамсаджакат Гуру, сказал, что в любой ситуации, при любых обстоятельствах, в любом состоянии мы обязаны совершать Харибаджан. Мы должны совершать Харибаджан. Необходимо. Нельзя останавливаться. Несмотря на то, что большинство людей не готовы принять абсолютную истину, вы должны продолжать рассказывать Харикатху, воспевать It киртан. Это a... должно быть вашей жизнью и душой. При любых обстоятельствах any необходимо продолжать Харибаджан какая бы ни возникла ситуация. Потому что цель жизни совершать Харибаджан. Штука, с которой я начал, из Шимат Бхагав, там, из седьмой песни. Все мы находимся под контролем времени. Кала, Махакала. И наша карма действует нас в соответствии со временем. Мы находимся под влиянием трех материальной природы. Мы знаем, что время ⁇ карма. Кал, карма, ишвар, майя, джива — это пять вечно существующих элементов. Джива существует вечно, она — анади. Кал — время, точно так же — вечно. Ишвар — Господь тоже вечен. Майя — также вечна. Никто не понимает, что... Майя творит, mm -hmm. как будто бы наводит магию на нас. Если вы называете тело своим телом, это неправильно. Поскольку если, оно, если бы оно являлось вашим, почему вы не можете полностью контролировать его? Почему утром вы себя чувствуете одним образом, а вечером другим? И ничего не можете с этим поделать, когда вы заболеваете, что-то подобное. То есть, таким образом наше тело не находится под нашим контролем, точно так же, как и ум. Потому что мы под контролем Махакала, под контролем времени. За секунду за секундой уходит из нашей жизни. То есть, время идет очень быстро. И махакал забирает секунда за секунду за секундой, день за днем а, наше время, день за днем мы приближаемся к смерти, но мы этого не осознаем. День, когда мы оставим тело, все ближе и ближе. Мы не можем контролировать время. Мы не можем контролировать тригоны материальной природы. А помимо всего, я нахожусь под влиянием моей предыдущей деятельности. Я тону в карме. Бхактину Такур написал Киртан об этом. Как, как пересечь океан мои, океан страдания, мы не понимаем этого. Муж, как правило, думает, что я защищаю свою жену. Жена думает, что я защищаю мужа. Отец думает, что я защищаю своего ребенка. Но если разобраться, кто кого защищает, нет никакой уверенности в том, что, когда потребуется, мы сможем защитить своих близких, но каждый ощущает себя защитником, тем, кто поддерживает, но в действительности все находится под контролем майи. Я сам видел, как в храме в 9-10 часов вечера змея схватила лягушку. Лягушка была достаточно большая, и поэтому змея не могла ее проглотить. А я был совсем рядом. Все закричали, не, не ходи туда, но я уже подошел близко. Во рту у змеи была лягушка, Поэтому она укусить меня не смогла, и я стал наблюдать за тем, что происходит. Я увидел, насколько больно было лягушке, как мучилась она. То есть я сам видел, как она страдала. То есть как, какой сильный страх у нее был, что вот она осознавала, что сейчас она умрет. У нее было такое со со состояние, она замерла как камень, потому что змея держала ее, и лягушка никак не могла выбраться. Змея не отпускала. Так вот, как раз такое состояние описано в этой шлоке. Все живые существа, все творения, все создания. Будут поглощены временем, так же, как эта лягушка. Махакал можно сравнить с змеей, которая глотает наше, наше время, нашу жизнь. Уже наполовину моя жизнь прошла, а теперь Махакал, он лишь ждет, когда он поглотит меня". Все мы думаем, что все зависит от нас, и я смогу защитить своих близких, смогу спасти их от смерти, но это не так. В Шимат Бхагаватам есть один пример. Пример этому. Вы знаете, что она Нараджа Махарадж Я сейчас говорю о Саддана ситхи Нараде. Он рассказывает Весаделу свои осознания. Он рассказывает, я был из очень бедной семьи и никогда не видел своего отца. У меня была только мама. Она заботилась обо мне. Я была ее единственным сыном. Мама была очень бедная. Она ходила в разные дома, и там мыла посуду, стирала, Из за это ей платили. Таким образом, мы как-то поддерживали свою жизнь. Жили мы в деревне. Утром в 4 часа она шла в дома людей, выполняла там домашнюю работу, и платили, давали чапати. Но в один день, по благословению Бхагавана, в нашей деревне пришла группа саду, и как раз в то время подходила чатурмасия, наступала чатурмасия, эти саду приняли решение остаться, остановиться в нашем доме, у нас в деревне были фрукты, были, была чистая родниковая вода, и они решили остаться на 4 месяца. Они постоянно совершали киртан и рассказывали харикатху. готовили просад, то есть, готовили, предлагали Бхагавану. А Нараджи Махарадж был очень впечатлен, видя их образ жизни. То есть, будучи совсем маленьким мальчиком, он почувствовал естественное влечение к этим саду. Он наблюдал за ними, как они поют, как они рассказывают Харикатху, им было очень интересно, ему было очень интересно, несмотря на то, что он, был, он, может быть, не понимал то, о чем они говорят и что поют, тем не менее, он наблюдал и был рядом с ними, старался быть всегда подле них. Так он развил глубокий интерес к саду Санги. Возможно, это произошло благодаря его предшествующим заслугам Сукрити. Однажды они в саду просили сделать его что-то по мелочи, например, принести сухие дрова, чтобы разжечь огонь. Однажды, очень рано утром, еще до рассвета солнца, в 4-4.30 утра, как обычно, отправилась на работу в чей-то дом, где платили за уборку. Было уже темно. Знаете, как по утрам темно во Вриндаване. Настолько темно, что ничего не видно. Так вот однажды я был в Бадхан. В Бадхане, Во Враджа. Там есть отпечаток стопы Кришны ходят там верблюды, там весь лес был усеян отпечатками стоп Кришны, и очень много змей и шакалов. Тем не менее, я решил остаться там на ночь, нужно было где-то остановиться на ночь. То есть кто-то, кто уже опыт, оп, опытен в совершении парикрам, должен, так или иначе, когда ты совершаешь парикрам пешком, необходимо все рассчитывать, где ты остановишься, сколько ты должен в день пройти. И я таким образом принял решение остановиться на ночь вот в этом месте. Там не было никакого храма, там всего один храм был в действительности, но хозяин, тот, кто присматривал за храмом, никому не позволял остаться там на ночь. Я не знаю почему, храм был очень маленьким. Поэтому я был вынужден спать снаружи. Так вот, темнота там была такая, что даже руки не видно, если в такой темноте свои собственные руки не разглядеть. И в такой темноте нет другой надежды, кроме как полагаться на милость Бхагавана. Так вот, я рассказываю это к тому, что, чтобы показать, насколько было темно тем утром. И она шла по такой темноте и нечаянно наступила на змею. Змея укусила ее. Укус змеи очень опасен. Она упала. И уже утром, когда рассвело, Жители деревни увидели, что она мертва. А теперь представьте, пятилетний мальчик, у него нет отца, теперь нет и матери. Нет больше никого. Мать очень любила своего сына. Она любила его настолько, что он был как ее глаза. Как ее собственные глаза. Кто теперь позаботится о Нараде? Но из-за Саду Санги ее смерть стала большим благом для Нарада Муни. Несмотря на то, что он был маленьким, он был мудр не по годам. Благодаря общению с Саду, Саду благословили его. Он постоянно слушал их киртан и харикатху. Они давали ему свою учиштху, остатки пищи. Почитая остатки пищи саду, можно очень продвинуться в бхакти, точно так же, как если вы будете пить Стопы, э, воду, а амуши, стопы, саду, они крайне, то есть они очень эффективны. В киртане сказано, что, насколько они помогают. Киртан написан на Бенгале. Бхакта пада рено, то есть пыль с лотосных стоп, саду. Бхакта пада джал. Вода, омувшая а лотосные стопы саду. Для того, чтобы обрести силу в баджане, это верное лекарство. То есть это лекарство, которое поможет нам стать сильными в баджане. Это несравненное лекарство. Мощнейшее лекарство. Мы даже представить не можем, насколько это сильное, а это сильное лекарство. Что, что может, может оно сделать? И Нараджи Махарадж всегда принимал их. Помимо всего, когда мы находимся в Дхаме, мы, может быть, даже и пыль с лотосных стоп Нитянанды получаем, прикасаясь к земле этой Дхамы, потому что в Святой Дхаме всегда находится Нитянанда, и Гауранга Махапрабху совершал тут свои игры. Возможно, я просто иду здесь, по Нады а тут проходили игры Махапрабху, и, возможно, пыль с его стоп Умощает, то есть садится и мне на голову. Таким образом, жить в дхаме, очень, находиться в дхаме очень благоприятно. Дхама очень важна. Это слова Прохан Махараджа. До тех пор, пока э? пыль с лотосных стоп твачновов не покроет мою голову, Нейшанмати ста, Нейшанмати ста вадуру крамани, Нейшанмати ста вадуру крамани, скришатанартап гамо ягатхо, махио самадарожо висекам, нискинчанам навринто ягат, Нейшанмати так, пока ваша голова не омастится пыль сотных стоп саду, nishan, вы не сможете nishan, достичь стоп урукрама. Урукрама в этом стихе означает Кришна. Мы не сможем достичь, наш шум не достигнет уровня Господа, трансцендентного уровня. Ведь пыль слотосных стоп, почнаов, это единственное лекарство, с помощью которого мы можем избавиться от анартх. Если мы прикоснемся к ней, они уйдут. То есть без стоп, без пыли с лотосных стоп нишкинчана саду это невозможно. Итак, Нарлида Махарадж, несмотря на то, что он был совсем маленьким, совершенно не переживал по поводу ухода своей матери благодаря саду санги он был очень мудр и зрел после чатурмасия саду собрались уходить и нарда махарадж тоже решил куда-нибудь пойти его больше ничего не держало в этой деревне То есть, вместе с мамой ушли все его оковы, все, все, что связывало его в этом мире. Он размышлял, что мама очень сильно любила меня, и это были, были, были, эта любовь была оковами для меня, все равно что веревка, а теперь я свободен. Мама ушла, все, больше никто меня ничем не связывает. Посмотрите, какое у него мышление. В Бхагаватам Нарджи Мухараджи говорит я сады, о, о своей истории. Саду кормили меня учиштхой, остатками своей пищи. И в самый первый день я избавился благодаря этой пище от всех своих привязанностей. Когда они мне первый раз дали остатки своей пищи, Мое сердце очистилось. Все грязные вещи ушли из сердца. Итак, Наджи Махарадж начал свой путь в лес. В конце концов он устал. У него не было ни, ни еды, ни питья. Он увидел замечательное озеро. Принял там омовение, попил и сел, облокотившись на дерево. И начал размышлять. Он не размышлял о том, что очень переживал за свою жизнь, нет. Он просто размышлял о Кришне, то, что он слышал от саду. Он не думал, куда мне идти, что мне есть, как мне выжить. Он просто думал о том, что услышал от гуру Ивашнава, что он услышал от саду. Он таким образом был сконцентрирован на харикатхе, который услышал от них обдумал ее. Между тем он задремал и сразу же Бхагаван явился ему на секунду. И сразу же только на секунду. Он лишь показался ему и сразу же ушел. Он лишь явил, то есть он Нардамхараш лишь увидел прекрасный облик Бхагавана. Потом он, и после того, как Бхагаван исчез из его видения, он взмолился, где ты? Ты явил себя лишь на секунду, но ты цель моей жизни. Горько плача, он горько плакал и в конце концов услышал голос небес. Ты очень хотел встречи со мной. Для того, чтобы вдохновить тебя, я пришел, чтобы даровать Тебе свой даршан всего на секунду. Но дело в том, что в таком состоянии, то есть в таком, в таком состоянии, невозможно, никто не может меня увидеть. Да, все Твои грехи, привязанности покинули Тебя. Тем не менее, Ты должен совершать баджан, должен следовать процессу предного служения, и в конце концов, Ты сможешь достичь меня. В этой жизни ты больше не сможешь увидеть меня, потому что ты недостаточно зрел. Пока еще чтобы наглядный пример какой-то привести, вот so, в прошлом mother, раньше minutes, мама готовила рис и она каждую right? минуту ну, через какой-то промежуток времени right? подходила right? и проверяла готов and рис или не готов. готов. Сейчас, ну то есть достала, проверяла. Сейчас все фу, в pressure кукер кладут и за пять минут все готовится, ничего проверять не надо. Но раньше готовили так, вот закипела вода, туда кладешь рис, потом постоянно его проверяешь, готов, не готов. Так вот, этот пример наглядно показывает то, о чем говорил Бхагаван. В Гаджандра Мокша также говорится, что когда мы благодаря нашему баджану становимся зрелыми, это, то есть достигаем состояния как рис, когда он готов. То есть можно сравнить с э, вареным рисом. Те, кто еще не достигли зрелости, те, кто еще не готовы, никогда не, ну, то есть, не, не могут меня увидеть, э, пока это с ними не произойдет, пока они не станут готовы. К тому же у тебя нет гуру. Ты что-то делаешь, тем не менее, твой баджан несовершенен. Ведь гуру только может направить тебя. Ты можешь совершать баджан лишь под руководством гуру. Возможно, ты большой молодец, и все у тебя хорошо. Тем не менее, до тех пор, пока ты не приимешь сад -гуру, ты не сможешь начать настоящий баджан. Таким образом, ты его еще и не начал. Лишь после принятия прибежища садгуру произойдет ваша инициация, и вы начнете баджан. Поэтому сказал голос с небес Авипакша Кашаянам, то есть тот, кто еще не готов, кто еще не зрел. Несмотря на то, что то есть он очень э, высокого уровня достиг, этот мальчик, и вся грязь, все грязные вещи ушли из сердца, тем не менее, какие-то следы еще остались. Например, кто-то, допустим, пять лет кипятили, готовили чай в кастрюле. Пять лет. В одной и той же кастрюле чистили, э, кипятили, варили чай. Если ты его будешь чистить, все равно останутся следы, не так-то легко их стереть. То есть необходимо of полностью очистить. Так вот, в баджане недопустимо даже отпечатать, есть даже какие-то следы грязи, не малейшие следы грязи. Если вы положите камфору в кастрюлю и закроете ее через два года so поднимите крышку, все равно останется запах, небольшой запах останется. В конце концов, еще много всего происходило, продолжал Нараджи, Но so, в конце концов, Богован наделил boy, меня вечным трансцендентным телом. Пяти... Итак, пяти... никто н... некому было позаботиться Друга о пятилетнем Нараде, пятилетнем мальчике. И точно та же, с... похожая история была из с Дровой Прохлад, Махараджим, им тоже было по пять лет и некому было их защитить имеется в виду что никто за ними не присматривал потому что единственная защита каждого это богован я знаю один случай Кормил рыбок в пруду. Я тоже так где сидел, Мальчик все время проводил с рыбками, смотрел на рыбок, кормил их. Однажды мама разозлилась, а рыбки жили в воде. В, в бутылке. И мама на него однажды так сильно разозлилась, что взяла эту бутылку и выбросила в кусты. Когда мальчик увидел, что мама выбросила рыбок, он начал плакать. Но следующим утром он обнаружил, что рыбки совершенно не пострадали, когда... То есть бутылку просто ее бросили, но вода не вытекла из бутылки. Так, как будто бы кто-то поймал эту бутылку и просто поставил. То есть такое чудо. И много подобных примеров. Один ученик Силы Бхактиды Тамадова, господин Махараджик, к примеру, из Джаландара. Рассказывал свою историю, как он посещал Кедринад, Бадринад, это дхамы в Гималаях, священные места. Он посещал эти места с маленьким ребенком. Ему было 3-4 года. Они уже дошли до святых мест, а потом нужно было спускаться. И они взяли автобус, ждали автобус. Они уже ехали в автобусе, и произошла какая-то авария, и автобус много-много раз перевернулся на дороге. И как я помнил, он рассказывал о своем Гуру Махарадже. Очень сильно. И каким-то чудом никто не пострадал. Просто чудо какое-то было. А, даже нет, не так. Я немножко прослушала. В общем, автобус переворачивался на дороге. Каким-то чудом, в, я, в, то есть, сиденье, на котором я сидел, выпало из автобуса, то есть я на самом деле только помню себя, обнаружил себя, как я вот сижу на этом сиденье вместе с своим ребенком в кустах, то есть со мной вообще абсолютно ничего не произошло, ни царапинки на мне. Я просто сидел вот в траве в кустах вместе с ребенком, то есть часть. Представляете, автобус пере переворачивается, падает. И каким-то чудом открывается дверь, и я, ну, этот so, человек оттуда вместе с сиденьем как-то его как будто вынесло. A... И в следующий no. момент, когда он себя помнит, он уже оказался no. в кустах и без единой so, царапинки. Так вот встает вопрос, кто кого может защитить в этой жизни? Только Господь. Итак, когда мы совершаем вритавана парикраму, Дхам парикраму, мы должны предаться лишь лотосным стопам Кришны. Если мы будем переживать о своих выгодах, о, о, о, о себе, парикрама успехом не увенчается. Как вчера я говорил, сегодня я хочу обсудить, как главнейшие божества Вриндавана были установлены, были открыты. Рада Валабха, Рада Гапинаджи. Мы знаем, что Шиман Махапрабху давал наставление Рупасанатане. Жить во Вриндаване, составить определенные труды, а также открыть священные места, игр Господа, опираясь на шастры. С тех времен, когда Кришна совершал игры на этой планете, прошло уже пять тысяч лет. Таким образом, эти места были утеряны. И по наставлению Санат Махапрабху, Санатнаропа Гасвами отыскали эти места. И это было возможно лишь по благословению Бхагавана. Вы знаете очень хорошо руку и Санатан Гасая. Когда санат Гасвами был в тюрьме, царь сказал... Царь его туда заточил, вы знаете всю эту историю вами отказался работать, а царь хотел вернуть его на работу. с вами не соглашался вернуться, и тогда царь заточил его в тюрьме. А Рупа вами уже ушел вместе с Анопамом, с их... Прежде чем уйти, catch. But before going, Rupa большую сумму денег санатане госвами, чтобы он смог каким-то образом выбраться. Так они шли пешком до Вриндавана? У них было много своего денег, потому что, они поделили состояние, this которое way, было заработано ими, часть они отдали браманам, часть оставили way, на поддержание своих родственников. So 10 тысяч золотых монет было припасено для Сентной Госвами, чтобы он как-то заплатил за свое освобождение, и они могли как-то помочь ему выбраться из тюрьмы. То есть Рупа Госвами дошел до Вриндавана, потом пришлось возвращаться, чтобы разрешить проблему с деньгами. Затем тем временем Санатана Госвами выбрался из тюрьмы, встретился с Варанаси с, с Махапрабху, там Махапрабу состоялся их разговор, который изве известен как Санатана Шикша, они в конце концов так и не смогли встретиться Рупой Санатна, потому что Санатана Госвами пошел по одной дороге, а Рупа Госвами под рукой. Таким образом, все-таки первым дошел до Вриндавана Гасай, Санатан Гасвамия. Из всех Гасвами первым, кто дошел до Вриндавана, был Санатан Гасвамия. Он пришел туда, начал совершать баджан. Каждый день, ну, часто он посещал Мадхуру. В то время Вриндаван был похож на лес, то есть он как лес был. И для того, чтобы собирать Мадхукари, он был вынужден ходить в Мадхуру. Я вот так же, когда так делал, когда ты ходишь с мешочком и просишь какие-то пожертвования, кто-то дает молоко, кто-то дает шапати. Таков обычай. Каждое утро и вечер вот так вот ходят. И я также ходил, а все оставшееся время я воспевал, святые имена. Санатанга с вами так ходил, собирал какие-то пожертвования, собирал муку. Он часто заходил в дом Чоуби, дом одних Браджаваси. Но однажды он понял, увидел, как их сын в этом доме, ребенок, постоянно играет, играет с божеством. Мадангапалу звали божество. И в один день с вами не выдержал и сказал, вы так Мадан, или Мадан Махан, или Мадан Гапал, Мадан Махан, вы так служите мадан Махану. Но это не совсем... То есть правильно. Это не совсем правильно. Но она, а хозяйка ответила, что я могу поделать. Он, ему, похоже, нравится вот то, то, то, то, то, как мы служим ему. У меня нет времени, чтобы соблюдать все стандарты, потому что иначе... Он останется голодным. Во сне, пришел, во, сне Мадан, а, во сне Мадан Махан однажды пришел к хозяйке и сказал, «Вы долгое время служите мне, но сейчас я бы хотел пойти к с Нигасвами и остаться у него». И, конечно же, хозяева приняли решение вручить божество Санатане Гасаю, Они сказали, не знаю почему, но божество хочет остаться с тобой. Санатан Гасаев взял божество и принес свой баджан-кутир. Он был очень-очень маленький, готовил он, он крайне... Скудно, скромно, просто брал ату, муку, смешивал в шарики, скатывал в, шари, в шарике, с водой перемешивал, скатывал в шарике, и это даже не чапати. Чтобы чапати сделать, но ну, нужно скалку, нужно столик, где раскатать ее. А он просто катал в шарики и бросал в огонь. И Мадан Мухан принимал, вкушал эти шарики, ш... другого выхода не было. В то время там абсолютно никого не было, там был дикий лес. Саттингхасай жил в этом полуразломленном, разломанном, разрушенном башенку Знаете, где сейчас находится Мадан Махан Мандир, храм Мадан Махана? Его построил один богатый человек по имени Нанда. Храм находится на высоком холме. В том месте Бхагаван танцевал на головах Калианага, тем самым наказывая его в, воде, в, воде, в холодной воде он сражался там с Калианагой в то время была зима, наказав Кальянага, Гопал Кришна вышел из воды и как обычный, как будто бы обычный мальчик, он трясся от холода. А потом он поднялся на холм, где сейчас находится Бхаджан Кутир с Он сел там на камне, для того, чтобы согреться на солнышке. А солнце поняло, что понял решило, что это подходящий момент для того, чтобы совершить служение Кришне, и тогда он принял форму два дашадитья, каждое солнце, каждый месяц солнце меняет свой внешний вид. И вот в тот день, в то время проявилось 12 солнц и стал обогревать, замерзшего Кришна. Чтобы он согрелся. Это место называется Двадаша Аддитя дитя Двадаша Тила. и Снаднгаса решил совершать баджан именно там. То, что место было на холме, для него было выгодно, потому что никто бы не стал его там беспокоить. Там в то время не было ни храмов, ни людей. Мадан-Махан назвали божеством, Мадан-Гапал тем же настроением обладает, тем не менее, Мадан-Гапал был обнаружен на Двай Гасаем. Сейчас мы говорим о Мадан Махане. Однажды Мадан Махан сказал, ну сабжи ты мне не предлагаешь, хотя бы соли, хотя бы посоли, то, что ты мне даешь. А санаткасай сказал, ну где же мне соль взять? Мы же в лесу живем. Сегодня просишь соль, завтра сахар. Где я найду все это для тебя? Хочешь есть, ешь то, что даем. Но если ты устроишь это все, то я, конечно же, тебе все предложу. То есть если сам добудешь, то семей в виду организуешь. И Мадрин Махан спланировал, как все это будет. Однажды, то есть в скором времени мимо Вриндавана проплывал, по не проплывала большая баржа, купец, который. Ехал продавать свои товары. В тот момент Ямуна обмельчала так, что судно не могло сдвинуться с места. Оно застряло. В то время она была большая, широкая. Она не такая, как сейчас была. Очень, очень, очень широкая. И... Глубокая. Как я уже говорил, через 500 лет ему на захочет скрыться от наших глаз в соответствии с шастрами. Кто-то из местных жителей сказал, что здесь есть один святой, который сказал тому купцову, что здесь есть один святой, который может помочь тебе. Он пришел к Санатане и попросил, у меня судно застряло, не мог бы ты помочь мне, я обещаю, что если я доберусь до места и все, что я, все, что я там заработаю, я пожертвую тебе. Если ты поможешь мне сдвинуть лодку с места, все, все отдам на служение Бхагавану, все, что заработаю. Так вот, его поездка увенчалась успехом, и он пожертвовал огромную сумму денег, на которую был построен этот храм. Построили лестницу, по которой Снатнагасвами мог легко спускаться к Ямоне, набирать воду. Таким образом, Мадан Махан сам устроил постройство своего храма, постройку своего храма. Но спустя какое-то время из-за мусульманского набега мадана махана спрятали то есть его вы, у, унесли so с храма то есть храм был разрушен мусульманами потом этот храм был восстановлен построен тот храм который сейчас мы знаем построен Другим другой человек пожертвовал на него. То есть в то время, когда Снатна вами находился там, и Мадан Махан был там, а потом божество перенесли в другое место. Из-за набега мусульман. Когда Махапрабу был во Вриндаване, Госвами еще не пришли туда. Они пришли в Риндаван впоследствии. Я слышал, что в Шастрах сказано, что Мадан Махан это божество еще с два параюги. А есть еще одна замечательная история о Мадан Гапале. Мадан Гапал, Мадан -гапал? открыл Адвайта Гасай, то есть имеет в виду нашел. Адвайта Гасай пришел во Вриндаван получить Даршан. И однажды... Он уснул под баньяновым деревом. Во сне он увидел, как Мадангапал просит отыскать его. Он говорит, я здесь, пожалуйста, найди меня и начни поклонение мне. И утром Мадвайта Гусай созвал всех местных жителей и позвал Браджаваси, и Браджаваси, Браджаваси помогли откопать Божество. Божество было прекрасным. Адвайта Гасай был при, переполнен премой, плакал со слезами, провел обхишеку начали поклонение Божеству. То есть Божество начали поклоняться, а Двайта Гасай решил посетить 12 лесов в Риндавана. Поэтому он попросил одного брамана совершать служение божеству. Итак, Адвайта Гусай ушел, Браман поклонялся. Но что произошло между тем? Из-за того, что мусульмане напали, Мадангапал исчез. Божество заплакало. Он... Пуджари стал переживать, в чем дело, где божество. Он... Возможно, я ошиблась. Возможно, не было мусульман, просто божество пропало. И с Наттан Гасвами передали послание, новость, что исчез Маднгапал. И Адвайта Гасай немедленно прекратил Вринавну Парикраму, вернулся домой, и стал поститься даже, не пил. В конце концов, Бхагаван пришел к нему во сне и сказал, я не исчез, но из-за атаки мусульман я был вынужден скрыться так, чтобы они не прикасались ко мне. Когда ты найдешь меня, в конце концов, в цветах, <laughs> то есть, когда пуджа совершает потом выбрасывают цветы, и я вот буду там, в этих цветах. Но там я буду в маленькой форме. Прежде он был большой. Но сейчас ты найдешь меня в маленькой-маленькой форме. Адваэта Гасай пошел искать в божество в цветах, в кучу с цветами, и там нашел маленького мадангапала. Маленькое божество Мадангапала. Я видел это божество. Возможно, 30 лет назад один панда показал мне это божество, но очень маленький. Потом Адвайта Гасай принял решение отправиться в Шантипур. Два пара Йоко Лалита Саки написала портрет Кришны, чтобы показать Радхарани. Этот портрет находился во Вриндаване, в Нидуване, в скрытой форме. И он в конце концов попал в руки Адвайта Гасая. Я не знаю, где он сейчас, но сказано, что он был у Адвайта Гасая. Их Гасай И Рупа Гасай жили Rana, в разных Rana, местах Бриндавана. В Гасай очень много ходил. Снадд иногда останавливался в Теркадамбе. То есть и вами тоже. Они в разных местах спали, но нельзя сказать, что у них был беспокойно, поэтому они везде ходили, путешествовали. Нет, они делали это по желанию Бхагавана, под руководством Бхагавана. Таким образом, практически целый год они путешествовали, сменяли место своего пребывания, то есть по врачу они ходили и составили много трудов, В Нандаграмме Снатна Гасай жил в Павна Сароваре, а Рупа Гасай в Теркадамбе. То есть они не жили в одном месте. В конце концов, к ним присоединился Джива Гасвамипад. В конце концов, Рупа открыл Рада и об этом мы поговорим в следующий раз. Сейчас эти божества находятся в Джайпуре. Сначала Радхарани не было, потом она появилась, об этом я расскажу позже. Но сегодня нужно запомнить то, то как появился Мадан-Махан, как был построен храм Мадана-Махана, а и так же, как Адвайта нашел Мадан-Гапала. Как раз около Два Дашадити Атилы, храма Мадан Махана, если кого-нибудь вы спросите, хочу увидеть Адвай -тават. Где тут Адвай Тават? это а место как раз таки называется Адвай -тават. Потому что там Адвай Тагасаин обнаружил Мадан -гапало. Поэтому так назвали это место Адвай -тават. Он примерно 20 метров от э, Двадашвадди тела, Совсем со рядом А от вад. Очень интересное место. Я каждый раз посещаю его, совершаю Парикраму. Я предлагаю там поклоны. Замечательное место. А если вы подниметесь, на два душа детей тела. Вы увидите с, с холма весь Вриндаван. Холм, где находится храм, Мадана Махан настолько высок, что можно увидеть весь Вриндаван, как ему она распростирается на многие километры. По лестнице, которая сейчас там, Снаднанга с вами спускался вниз к Ямуне. И когда к Санат пришел человек Акбар, Акбар, как раз тот самый, про которого я недавно рассказывал, и сказал, что я хочу совершить какое-нибудь служение, проси, что хочешь, Санат попросил его отремонтировать лестницу. Так вот это была как раз та самая лестница. Он из-за своей гордости думал, почему он просит меня такую ерунду. Но когда он еще раз посмотрел на лестницу, он был поражен и сказал, что если я все свое государство продам, у меня не хватит денег даже на один драгоценный камушек из этой лестницы. Завтра мы продолжим. Прежде всего, мы обсудим все божества, а затем мы... Начнем нашу парикраму. <калу карма -гунадхина>